Здравствуйте, дорогие друзья, с вами РАЗЕ и это ивенты 24 августа. Первый ивент Битва за разоренный замок. До плановых технических работ 31 августа. Период ивента получаемый опыт подземелья разоренный замок увеличен на 50%. А также можно заработать адены что-то новенькое добавлена зона из которой доступен вход подземелья Остров Неистовства и Разоренный Замок для персонажей 60 уровня. Опыта в замке дают 140к, 175к. Опыта за моба. Зелем ускорения прокачки плюс 10%, 160-180к опыта. На 65 уровне. Мне не нужно будет ходить на Остров Неистовства, чтобы отбить Адену за замок. 60 остров, но для очень сильных ебак. У меня неимоверно расходуются банки хп. Где взять столько виталки, ребятушки? Напишите в комментариях, где фармите виталку. Магический сезонный пропуск. До плановых технических работ 7 сентября начинается новый ивент. Магический сезонный пропуск. При достижении каждого уровня сезонного пропуска выдается награда. Соответствующая уровню. Очки опыта для получения уровней можно получить, выполняя ежедневное задание и задание сезона. Ну как обычный пропуск, который был уже много раз. Награды сезонного пропуска делятся на обычные и премиумные. Для активации премиальных наград нужно потратить 824 тысячи аден. Даже если премиум награды сезонного пропуска не активированы, за выполнение заданий можно получить обычные награды. Мне там приглянулось. Если улучшить награду, можно получить много пергамента и в конце синюю краску. Очень вкусно. И карты класса Агатиона 11 раз по одной штуке. 30 реликвии энергии. У реликвии энергии есть время срока. Каждый член клана, покупающий пропуск за Адену, дополнительно вам дает бонус 1000 перьев энергии Хасад. Подарок разрушению. До плановых технических работ 7 сентября во время ивента каждый день в 21.00 по почте будет отправляться специальный бонус. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Энергия НХСАД 1000 единиц. Сундук со свитком поручения НХСАД 1 штука. Зелье развития 10% 1 штука. Руда духов 100 штук. Также у NPC Саири обновилась покупка ивентовых предметов. Обновление. Добавлен новый рейд клана. Арфен и Алкут. Изменились правила подбора игроков катакомбы отступников. Вход в одиночку. Теперь в случае победы рейтинг повышается на 10 очков в среднем. Заявку на вход можно подать в понедельник. Среду, пятницу с 12.00 до 12.07. И также вечером с 20.50 до 20.57 в течение 7 минут. Когда время подачи заявки на вход завершается, начинается подбор игроков среди тех, кто подал заявки, независимо от порядка подачи заявки. При успешном подборе игроков, ход катакомбы отступников доступен в течение 3 минут. При неудачном подборе дается компенсация за неудачное начало. Если персонаж войдет в подземелье после успешного подбора, то в случае выхода из подземелья он не сможет войти в него снова, даже если бой еще не начался. Когда время подготовки заканчивается, матч проводится таким же образом, как и ранее. Также изменились правила подбора игроков к такому отступников, война кланов. Теперь при победе в войне кланов, катакомбы отступников, рейтинг повышается на 20 очков в среднем. Когда время подачи заявки на вход завершается, то есть 7 минут, начинается подбор игроков среди кланов, которых состоит не меньше 5 человек. Независимо от порядка подачи заявок. Я изначально подумал, что какое-то будет актуальное распределение по игрокам, по левелам, по игрокам. Хотя бы так. Было бы... Офигено, блин. С моей стороны твины. Почему твины? Потому что только три человека побежало бить первого босса. Все четкие пацанчики всегда бьют первого босса. У противников два топа на фиол-картах. Было очень весело и очень классно. Спасибо, Ладваем. Ребята в катакомбах новый вход. Вы рады. Вот, как всегда, график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых встреч.